Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные домашние беляши по рецепту времен СССР Эти беляшики получаются хрустящими сверху и сочными внутри Приятного просмотра! Для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты для теста 500-555 грамм муки 300 мл теплой воды столовая ложка с горкой сахара 2 чайные ложечки дрожжей сухих чайная ложечка соли и столовая ложка водки для фарша 700 800 грамм мякоти свинины 3 небольшие луковицы соль перец и немножко обычно питьевой воды а также рафинированное подсолнечное масло для жарки беляшей первым делом займемся тестом соединяем дрожжи и сахар вливаем немножко теплой воды И перемешиваем если у вас будут обычные прессованные дрожжи тогда не надо воды вливать просто перетереть сахар с дрожжами до получения жидкой такой массы теперь вливаем в миску теплую воду вода должна быть градусов 30 35 выливаем дрожжи добавляем соль Постепенно подсыпаем просеянную муку, добавляем порциями и размешиваем, чтобы не было комочков. тесто станет уже таким, что его трудно замешивать ложкой. Высыпаем на стол оставшуюся муку. Можно немножко в сторонку отодвинуть. Возможно, это лишнее будет. Я просела 550 грамм сразу. Будем смотреть по плотности теста. И выкладываем. Дальше вымешиваем тесто руками. Муки сразу много не надо подсыпать, будем по ходу смотреть. Тесто должно получиться таким нежным и однородным, благодаря тому, что мы влили ложечку водки туда. Тесто будет лучше подходить, а потом, когда будем жарить беляши, тогда меньше масла будет впитываться у них и конечно же получится в результате вкусная хрустящая корочка ну, вот так я думаю вот эта мука нам больше не понадобится а вот эту сейчас может мы вмесим еще в тесто Вот такое тесто у нас получилось. Оно слегка, слегка прилипает к рукам, но больше я муки добавлять не стану, чтобы не забить тесто. Теперь берем миску большую. Вливаем в нее немножко масла подсолнечного. Смазываем миску хорошо. Помещаем туда наше тесто. Накрываем полотенцем и оставляем подходить в теплом месте на полчаса. В это время делаем фарш. Нарезаем мясо на кусочки. Форма не имеет значения. Главное, чтобы они хорошо входили в вашу мясорубку. Ну, так будет достаточно. режу на несколько кусочков вот так, у меня луковицы не очень большие на четыре части будет достаточно а затем пропускаем все через мясорубку с крупной решеткой чередуя между собой мясо и лук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 сейчас мы его немножко обомнем. для этого смазываю руку подсолнечным маслом и аккуратно обминаю долго мять не надо ну где-то две 3 минутки так чтобы выпустить образовавшийся в тесте глаз. тесто не липнет к рукам так как мы их смазали под солнечным маслом. миска у нас тоже смазана была, поэтому очень хорошо месить можно. вот так будет достаточно. теперь оставляю тесто в миске в этой же. опять накрываю и оставляю уже подходить где-то на час примерно, чтобы тесто увеличилось как минимум два раза. Прошло два часа после того, как я обняла тесто. Вот так вот оно у меня подошло хорошо, увеличилось раза в три, наверное. Теперь будем приступать, собственно, к формированию самих беляшей. Смачиваю руки подсолнечным маслом и разделяю тесто на небольшие кусочки. примерно такие где-то грамм по 60 тесто я больше не обминаю просто взяла и делю желательно чтобы они были более-менее одинакового размера теперь берем кусочек теста Поверхность смазываем маслом, чтобы не прилипало. Да и вообще полностью я под всеми смазала, чтобы тесто не прилипло. И вот так руками прямо превращаем шарик теста в лепешечку. Тесто очень мягкое, податливое, поэтому никакая скалка, ничего не понадобится. Вот так мы разлепили. А затем набираем фарш. распределяем по лепешке на края оставляем чтобы было как защипать поднимаем краешки вот так вот формируем такой как бы мешочек хорошо защипываем края и прижимаем а затем уже этот мешочек тоже превращаем в такую круглую лепешечку. Вот такой беляшек получается. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Мешочек аккуратненький и делаем из него лепешечку. Заодно фарш распределится равномерно по всему тесту и будет кругом мясо у нас. Все беляши я уже сформировала. Теперь пойду жарить. Наливаем в сковороду достаточное количество масла, так чтобы беляши наши жарились как бы во фритюре. Ждем, когда она хорошо нагреется. Чтобы определить, готово уже масло к жарке или нет, можно бросить небольшую щепотку муки. Вот видно, что пошла уже пена, значит можно погружать наши беляши. Аккуратно, чтобы не обжечься. У меня сковорода диаметром 24 сантиметра. Покладу я туда три беляша. Больше не надо, чтобы они свободно, не соприкасаясь друг с другом, там могли жариться. Иначе масло может во время погружения беляшей остыть сильно, и из-за этого беляши поглотят много масла и будут жирными. Огонь делаем средний, даже чуть меньше среднего, и обжариваем беляши с одной стороны до золотистого цвета, затем переворачиваем и жарим до такого же цвета с другой стороны. Знаете, уходит совсем немного времени буквально по несколько минут с каждой стороны готовые беляши выкладываем на застеленный бумажными полотенцами тарелку и закладываем следующую партию Вот такие пышные румяные красивые беляшики у нас получаются. Вот и все, наши беляши готовы. Не знаю, будет слышно вам или нет, как они хрустят. Но мне очень хорошо слышно. Вот такие наши беляшики получились сочные и очень вкусные ароматные внутри. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!